Доброго времени, дорогие друзья и гости моего канала YouTube. Меня зовут Екатерина Клопенко. Я являюсь успешным MLM-предпринимателем, а также одним из основателей проекта «Бизнес BioC. Сегодня мы будем с вами разговаривать об очень классном бонусе. Это квартирная программа от компании BioC. Возникает очень много вопросов от наших партнеров, а также от людей, которые еще не зарегистрировались в компании BioC. Действительно ли существует такой бонус, и э, как его можно получить во первых давайте конечно же зайдем на официальный сайт биосим э, в вкладочку бизнес мы сейчас с вами убедимся в том что действительно бонус такой существует после чего я вам расскажу подробно какие условия необходимы выполнить давайте откроем маркетинг план когда будете смотреть э, данные искать данный бонус заодно и пробежитесь по маркетинг плану маркетинг план у нас один из самых самых э, успешных и самых интересных. Бонусные программы. И вот здесь вот с левой стороны мы видим, что действительно существует квартирная программа, автомобильная программа, накопительный бонусный счет, кругосветное путешествие и клуб постоянного роста. Квартирная программа компании B.O.C. является эксклюзивной на рынке MLM, потому что таких условий, как в компании B.O.C., ни в одной компании, в общем-то, нет. И помимо всего прочего, конечно же, если вы будете пытаться найти, допустим, в компании, которая существует на земле, квартирную программу, я думаю, вы вообще не найдете подобных условий. Итак, давайте зайдем в личный кабинет, откроем нашу квартирную программу и скачаем презентацию самого, самой данной программки. Итак, квартирная программа BRC уникально доступна для вас. Давайте разбираться, что же нужно будет. Во-первых, участник э, данной программы может будет выбирать любой банк самостоятельно. То есть нет никаких определенных список, нет никаких условий да, от компании, что вы должны пойти в тот или иной банк. Это очень радует. Дальше, сумма первого взноса и ежемесячного платежа зависит от статуса участника. То есть, если вы вступили в программу на а, статусе вице-директора, значит, а, будет назначен а, бонус а, в 13 тысяч, и он уже не будет меняться, даже если вы подрастете. Дальше. Минимальный дистрибьюторский статус участника вице директор Его необходимо подтвердить а, в течение трех месяцев. Напоминаю, что директор... Это подтверждение 5000 баллов в течение 6 месяцев за год. То есть 6 месяцев за год вы были на 5000 баллов, значит вы становитесь директором. Хочу напомнить, что балл у нас 27 рублей. И звание вице-директора это 5000 баллов составляет всего лишь 135 тысяч рублей в месяц по нашей структуре. Также вы должны делать личный оборот, это 250 баллов. Итак, 4 шага к собственному дому. Обращаю ваше внимание, что компания естественно не раздает квартиры направо и налево. Можно подумать, что когда вы достигаете звания вице-директора, вы можете спокойно подать документы на свой бонус и получить данную выплату. Но в связи с тем, что очень часто многие проекты используют так, называемую, так называемое построение морковкой, колбаской и так далее, да, получается таким образом, что звание вице-директора достигается практически мгновенно. То есть, ну можно сказать, что за месяц. И в верхушке данной ветки получается 1, 2, 3, а то бывает и 5, и 6 вице-директоров. Многие из которых это обычные потребители, которые не пришли сюда строить бизнес. Так вот, чтобы выявить реальных людей, которые пришли заниматься бизнесом, которые пришли зарабатывать очень хорошие деньги, которые пришли сюда путешествовать да, и получать бонусы всевозможные от компании. Компания, конечно же, выдвигает свои условия. Во-первых, первая ступень это вступление в программу. Когда вы вышли на звание вице-директора, три месяца подряд подтвердили, вы имеете право написать заявление. После этого вам дают от одного до шести месяцев подтверждение вашего роста после чего вы получаете право на выбор квартиры и тоже в этот момент э, вы должны подтверждать что вы растете вы развиваетесь в компании после чего компания дает вам право на выбор квартиры получения ипотеки оформления документов в банке и так далее в общем полный пакет вы подаете в компанию биоси и в результате вам назначается бонус э, тот который будет соответствовать вашему званию давайте посмотрим как это все выглядит в таблице вот обратите внимание начиная со звания лица директора вам компания возмещает 1 миллион рублей до да? звание золотого директора вам компания возмещает 2 миллиона рублей от вашей стоимости квартиры то есть если вы купили квартиру за 2 миллиона то есть практически она вам идет в подарок Платиновый директор 3 миллиона и так далее. Ведущий бриллиантовый директор может позволить купить себе квартиру с компенсацией за 6 миллионов рублей. Первый и второй этап это как раз показатель того, что вы растете, доказательство да, того, что вы растете. После подачи заявления вы должны показать, что ежемесячно у вас осуществляется прирост в 10% это скажем так за первые шесть месяцев суммарное количество баллов вашей структуры должно быть тысяч. то есть вы каждый месяц складываете вместе со своим приростом да и в общей сложности за 6 месяцев у вас должно быть 40 тысяч баллов тогда вы переходите на следующий второй этап если вы 40 тысяч баллов набираете за месяц или за два суммарно неважно то вы соответственно сразу же переходите на второй этап точно так же и на втором этапе вы показываете свой прирост в 10% от каждого месяца. У вас будут считаться суммарно баллы за каждый месяц. И как только а, вы достигнете а, суммарно 70 тысяч баллов, а, компания вам дает а, ипотечный бонус. То есть вы в этот момент предоставляете компании документы с выбором квартиры, а, с оформленной ипотекой и а, со своим первым ипотечным сносом, да, то есть полностью пакет даете компании и компания вам назначает ваш ипотечный бонус. Обращаю ваше внимание, с правой стороны колонка крайняя, да, это как раз та компенсация, которую вам будет выплачивать компания. Если вы вице-директор, это 13 тысяч рублей, золотой директор 25 тысяч рублей и ведущий вот бриллиантовый директор да, ежемесячно 80 тысяч рублей вам компания будет выплачивать. Ну, если считать, что среднемесячная ипотека, ну вот в среднем по России это 18 тысяч, да, люди платят, то даже компенсация 13 тысяч от компании, это, конечно же, просто, мне кажется, шикарно. То есть доплачивать свои 5 тысяч, остальные 13 вам будет компенсировать компания. По-моему, это шикарнейший стимул, особенно для молодых людей, семей, которые растят своих ребятишек, это шикарный стимул получить свою собственную квартиру, при этом получить практически 50, от 50 до 100 процентов ее компенсации. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, что мое видео для вас было полезным. Если оно вам понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал YouTube, обязательно нажимайте на звоночек. С вами была Екатерина Клопенко. Всем до новых встреч!